Не, ну а шо? уже третья часть, осталось всего три, сто тысяч блоков, ну, я опять не запишу, когда мы закончим падать, я чувствую на эту где еще минут 30, потому что я не представляю, сколько мне еще падать.